Два-три смежных размера для трикотажных изделий. Пример. Футболка. Обычная футболка. Итак, я построила базовую основу. Перевела детали полочки и спинки на кальку. И теперь я буду увеличивать эти лекалы на два смежных размера. Допустим, у меня размер футболки 48. Мне нужно получить еще 50. И 52 сейчас я покажу как это сделать Итак, по плечевому шву мы вверх от плечевого шва уходим на 7 миллиметров 07 девочки вы работаете остро заточенным простым карандашом или калом либо линейкой я показываю принцип маркером ну естественно не используя линеечку чтобы уже здесь не, ну, не усложнять не загрязнять и Плечевой шов мы, значит, эту линию поднимаем на 7 миллиметров. Один размер. Продолжаем вот в этой точке. Смотрите. Вот здесь у нас заканчивается. Сюда вот мы в сторону вправо должны продолжить на 4 миллиметра. То есть продолжили, поставили точку. То же самое теперь от нового размера, как бы если продолжать проекцию вверх, то в сторону у нас опять уйдет на 4 миллиметра. От горловины вверх идет вот как есть. По лекалу прикладываем лекало, вот эту линию горловины вверх продолжаем и отрисовываем. То есть вот смотрите, вот здесь ничего не меняется. Плечо увеличиваем на 7 миллиметров вверх и в сторону от каждого предыдущего размера вот сюда вот на 4 миллиметра. Поставили точки. Вот, пунктиром. Видите, показываю. Дальше. Линия проймы. Вот меньший размер. Тут сразу работаем. И с проймой, и с боковым швом. Боковой шов мы увеличиваем на 1 сантиметр. И поехали. Вот смотрите, 1 сантиметр. Низ пока не трогаем. Вверх. Вот здесь мы поднимаемся от каждого размера на 5 миллиметров. Помните, да? А вот здесь было вверху на 4 миллиметра. И теперь при помощи лекала мы соединяем верхнюю точку. Вот так вот повторяя контур проема изначальный. И уходим вот сюда в сторону. Здесь 5 миллиметров. Вот здесь 4. И то же самое проделаем для следующего размера. О, ушли. И вот сюда ушли. Здесь у нас между боковыми швами сантиметр. Все. Все очень просто. Вниз мы опускаемся на 1 сантиметр 2 миллиметра. То есть, смотрите. Вот он, следующий размер. Опустились. По, естественно, линию середины передней детали тоже продолжаем вниз. Сначала простым карандашом. да? Вот здесь у нас сантиметр 2 миллиметра. Отрисовали помощь линейки лекала и следующий размер вот сюда вот у вас где должно соединиться видите как получается у вас получается вот такой вот такая диагональ здесь диагональ вот здесь вот здесь и теперь оформляем э, спуск э, горловины горловину делим условно на три части верхняя треть остается неизменной мы как бы сюда уходим на нет а с середины горловины мы поднимаемся вверх на 5 миллиметров 5 миллиметров ну естественно здесь ось продолжаем и еще 5 миллиметров и поехали первый размер повторяет нашу горловину и уходит вот сюда на нет вот она точка вот да второй уже пошел размер следующий размер еще раз поднялись на 5 миллиметров Обводим, отрисовываем, сводим на нет. И вот она, вот она точка для а, большего размера. Вот И отрисовываем, уже переводим в себе на кальку. А, потом тут размер, который нам нужен. Вот, посмотрите. Все очень легко и просто. Линия середины перед остается неизменной. Для спинки мы проделываем те же самые манипуляции. Что с полочкой, то и со спинкой. Горловину также делим условно на три части и сводим на нет вверх поднимаемся на 5 миллиметров, по горловине, да, посередине, плечевой шов на 7 сторону на 4 миллиметра и проделываем все то же самое при помощи лекала. Вот и отрисовываем: ушли. Вниз в пройму 5 миллиметров, боковой шов сантиметр. И вниз на 1, ну, 1 сантиметр 2 миллиметра. Все, вот эту градацию делаем. С рукавом еще проще. Рукав вот у меня для футболки. Давайте вот сюда вот переведу. Спущенная пройма. Вот так вот. Середина, передняя деталь. Значит, по окату мы должны подняться вверх на 5 миллиметров для оката рукава. 5 мм будет достаточно. Не 7. А по боковым сторонам рукава здесь 3 мм. 0,3 см. Здесь по чуть-чуть. Низ мы не трогаем, низ у нас по модели. Вот такой легкий, быстрый способ сделать себе сразу лекало для трикотажного изделия, для футболки. В данном случае я работала, увеличивала лекало, делала градацию на три размера. Вот у меня здесь 48, 50 и 52. Пользуйтесь, работайте, присылайте мне свои результаты.